всем привет на моем канале сегодня буду украшать торт символ 2022 года кому интересно оставайтесь со мной заготовка у меня готова тортик небольшой диаметром 15 сантиметров высоту примерно 7 внутри у меня тыквенный бисквит ганаш на белом шоколаде как внутри так и снаружи черновой слой и карамель с арахисом для украшения торта я буду использовать растительные сливки взбитые. Вы, конечно, можете абсолютно любой использовать крем, ваш любимый. Выравниваю торт. Оставшийся крем я разделила на три части. Две из них окрашу синий и черный. Крем окрасила. Сливки не дают четкого черного цвета, к сожалению. Поэтому буду использовать тот, который получился при окрашивании именно топ-декор. Возможно, если добавить сюда сухие красители, черные, будет цвет насыщенный. Однако я этого делать не буду, потому что это влияет на вкус. С помощью зубочистки делаю себе разметку, где будут располагаться глаза, нос, рот, а также полосы, которые необходимо будет окрасить в разный цвет. Поместила крем по кондитерским мешкам, обрезала уголок буквально 2-3 мм и начиная с мелких деталей, это с вырисовки глаз. Оставшийся крем я смешала в одном пакетике и взяла насадку травка. Вот такой получился в итоге тигр синий, символ 2022 года. Язычок я сделала из мастейки. Кому идея понравилась, пишите комментарии. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока!